А такие чистот обойдет... Вот Да, да, да, да, да, секунд, не успеть, не успеть, не успеть, не успеть, не успеть, не успеть, не успеть, Да ладно, да ладно, да ладно, А, Правильно, изгоняйте этого дебила. Короче на, на длине было парочка чуваков. У sí, нас еще ещё, еще один, еще один, еще один. Я знаю знаю. Oh. Капец! Oh, Он там сидел. Друзья создали лобби, можно заходить к ним без приглашения, представляете? Серьезно? Без приглашения. А я не разрешаю без приглашения. Да что по от игр, да что так? Я знаю английский. Ваш готов? Принять. Анахага бар. Анахага бар. А то шо? А то ванна, ты русский, тогда я извини. Исламисты где. Исламисты, Диа. Исламист, го, эй. Первый ранен, первый ранен. Пусть знает сколько их. А новый исламист! Он тебя понял, Саль. Ну, блин, русский все знают. Помиду иду. Заходит, слева, слева, слева. Сука, ну тебя я им. Да пос. На обласнажа. Че? Я жесткий, что жестко, я им там что да. Что я в голову убил? Так что иди молчи. Это дил. Иди Devel. молчи. Тёма, иди молчи, не гони. Иди молчи. Иди молчи. слышь. Не мне швыпал. Владос. Не, ну жестко. А. Помощь нужна. Где? Не нужна, сори. Не нужна. Вот хара. Где они слились? Отцентризировались. Где вы слились? Подарок. Не, не, не. Мы заблудились. Видал? Вот это батя называется. Клаш доминирует над всеми подряд, он, он в топе. У него 21-10, я в шоке. У меня 9 жеста. Ой, боже, я, я засмотрелся и сделал минус 2. Всегда бы так. Я буду резать Наверное. Ай Сильвер, это как iPad, только iSilver. Покупаете? Хотя нет, не покупайте. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, я ты, ты, ты, ты, Да ладно, почему? Почему я не догнал тебя? аааа ты бежишь. Зарезай Да ладно, да что за херня? Я никого не могу зарезать. Ари Текс, Хартрикс, какие-то странные чуваки. Ч ⁇ лидер не светится? Я не сравниваю. Ты умная, гамма. Неги да. Ладно, он такой. Да вообще ты бы видел, где ты такой плохо умер. Да кто же еще? Нет, только не можешь. Остань, пойди. Тебя не с ножа убили. Ты мол на нож. Ладос! Чееешь, Джонни! Нет, нет, нет! Я в мальчике живу прыгнул. Я же почти выпрыгнул. Почти не считается. Ладно, химки. Да стой ты, я его хочу зарезать, ес. Я что толстый мешай. Как ты меня так убил, Ч? А, это стреляя стенка. Стрелки, стенки-то картонные, как скотины. Стрелки Дихай, что тут произошло? Давай. Херня, невидомая херня! Да ладно, как так-то? Давай, давай, давай, давай, давай! Почти же, господи! Ты. Да ладно! Ну да. ты говнюк, остеос. Да я тот еще говнюк. Ну, Кто-нибудь идишь ты тут уже. Что, сидишь, нажл? Ты ножик гляжал! Блин, да господи! Уходи, уходи, уходи! Как это Опять ножек нет. Я убрал у него ножик, не боись. Молодец. Чва, <свист> нет. Дайте убий, пожалуйста. Нет, нет, иди в жопу. <свист> <свист> <свист> <свист> <сейчас> убьется, да? <свист> Дай пускай только попробуем. <свист> Боже, как их здесь много. Четыре ножа, четыре. Как их там много было? Как их там много было? Они все сидели там сидели с ножами. Они с ножами там сидели все. <свист> <свист> Просто... <связь> <связь> Спасибо за крутой У... <связь> <Роботфан. связь> Это весело, <связь> мне понравилось. Ой, <связь> дали, <тёма. связь> Давай шут.